Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Вичезар. И вы на канале Вести Валкон, на котором мы рассказываем о традиции, наследии предков, вере. И сегодня мы опять-таки вернемся к тем сюжетам, кому на Руси жить хорошо и где лучше, на Западе или в России. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Здравствуй, Александр! Сегодня мы находимся в России, в деревне Медведково. А три года назад мы были в 2019 году в Германии, где познакомились с Александром Бекером. И там, в городе Трире, я задавал вопросы. Какие проблемы есть в Германии и вообще как живется в Германии вот, немцам и вообще людям? Историю в Германии многие или люди изучают, интересуются? Я думаю, не так много, как в России. Сейчас в России, как я наблюдаю, очень много людей, кто интересуется прошлым. А немцы интересуются только, как на, на жизнь заработать, чуть покушать на и съездить в отпуск. Здесь вот система запретов, насколько она такая жесткая, что нельзя в Германии делать, о чем нельзя говорить? Кроме Холокоста, все можно говорить. А... Холокост это запретная абсолютная тема. Запретная. Если ты ставишь вопросы, сейчас она с женщиной ей 91 год исполнится посадили в тюрьму за то, что она ставила просто вопросы. Здесь так же, как в России, запрещены символы 30-х годов? Да, свастика здесь запрещена. А есть ли последователи, так скажем, национально-социализма в Германии? Есть, но они все в подполье. Как ты ощущаешь себя вообще в Германии? Хорошо или не очень? Вот как, как немец? Немец, я вижу, что было в 90 что стало. И я вижу в будущее, что будет тем, что кто к нам приезжает, и кто рожает, и кто не рожает. Поэтому я вижу в Германии абсолютно будущего нету для немцев. Или, скажем, хотя бы для белых. Я смотрел статистику немецкую по рождаемости, но ну, население прибавляется ну, за счет, видимо, миграции. Да, людей, которые сюда приехали. Саш, ты скажи, пожалуйста, вот ты уже здесь сколько? 3-4 месяца, Пять. да? 5 месяцев. Вот, Александр, расскажи, что побудило тебя переехать из Германии? Мы тобой, с тобой тогда говорили, что ты и ребята собирались переехать в Россию. Что тебя побудило? Вот какие там проблемы в Германии вообще, что тебе на душу легло, чтобы приехать вот сюда в Россию? Ну, в Россию я хотел уже давно приехать. А ситуация, которая после 19-го, как нам всем известно, поменяла весь мир, мне еще подтолкнуло к этому действию. Там было вообще уже невозможно жить, потому что там началась диктатура настоящая. Там прям тебе говорили, что делать. Прививки, уколы, маски и прочее, да? И так далее, да. А mm -hmm. Тебе даже позже потом начали даже говорить, что тебе думать, когда начались санкции, когда вот началось уже обстоятельства. Потом 24 февраля, я приехал только в апреле сюда, поэтому перед этим еще начались неудобства для русских немцев и меня это просто как вытолкнуло из Германии. Угу. И теперь я здесь, и мне здесь нравится. Очень хорошо. Вот многие же вот мы комментировали интервью Шевчука, и там было такое замечание: что вот если бы кто-то увидел, как на Западе хорошо, у них бы вообще там все переменилось в жизни. Вот скажи, с бытовой точки зрения чем отличается жизнь на Западе по зарплатам, по расходам, по налогам, по, вообще по всей жизни? И как у нас отличается? Вот где проще, где лучше? Вот с твоей точки зрения. Германия Германии или на Западе, в других странах тоже был, там все показуха. Там все показывают, там красивые тротуары, там все угу. в лампах, там дома все очищенные, там... Ну, все на кредитах, потому что там дается практически каждому кредит. Понятно. А вот с бытовой точки зрения, как бы на жизни, что вот там по продуктам питания, по ценам, по бензину, по машинам, по налогам? Вот сравнение здесь. Есть отдельные товары, которые здесь намного дороже. Бытовые товары, они дешевле. Здесь, здесь и зарплаты, если смотреть так, получаются больше. Просто тем, что у тебя другие налоги, у тебя другие... Ну, понятно. То есть здесь на личные потребности больше денег приходится. Ну, вот, по моим ощущениям. Если ты специалист, у тебя здесь да. зарплата больше. Если ты там специалист, ты платишь больше налогов. Ну, то есть вот с точки зрения зарплатной, бытовой, ничем не хуже России, чем ну, Германия. Вот Только обложка свои... здесь э, хуже. Обложка хуже. Да. Но здесь зато не изгажена цивилизация. Здесь травка, лес, родник и так далее. Вот родники да. есть, но из Германии тоже ведь родники есть. Они да, уже. Но вот а, так, чтобы и, а, насыщенность людьми. Здесь вот такой глухой угол, тишина, красота. Ты не разочаровался, приехав сюда, и у тебя большие планы построить дом, завести семью, обосноваться, род свой продолжить. Во славу богов, да? Да, конечно. Вот Такова была идея. Идея, и мы ее воплощаем, уважаемые друзья. Сегодня мы коротенько так с Сашей поговорили, вспомнили. Думаем, что Россия победит, и мы будем все жить по совести, в гармонии с природой, во славу богов и предков наших. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вичезар и Александр Пекер. Всего хорошего. До новых встреч.